Уважаемые подписчики канала рукожок Столкнулся с такой ситуацией. У меня не заряжается телефон. Вот смотрите. Вставляю блочок. Вставляю. Не заряжается. Может шнур и делал. Сейчас поменяем шнур. Беру другой шнур. Вот достаю другой шнур. Вставляю блочок. Вставляю шнур. Не заряжается. Беру другой бачок. Так, другой бачок. Вот, смотрите. Нет зарядки. Чтобы вы не сомневались, у меня еще один вот бачок. Не заряжается. Может делать в бочке быть? Я не отрицаю этого. Ну, для начала мы проверим резветку. Вот смотрите, фаза есть, да нету, может оборван ноль. Подключаем прибор. Вот так, чтобы вам видно было. Ставим на переменное напряжение, меряем в сети. На данный момент, так, так. так. Отражение сети, как вы видите, 220 вольт. 219, ну пойдет. Теперьечки, открутим розетку. Открутили. Смотрим. У нас все подключено. Еще раз замеряем чтобы вы убедились, что тут присутствует напряжение, вот, вставляем шнур в адаптер, вставляем телефон, Ничего не происходит. Вынимаем шнур. Достаем аккумулятор. Проверяем. Аккумулятор хороший, 3,7 семь вольта. Вставляем назад в телефон. Вставляем обратно блочок. Смотрим, нету ничего. Проверяем сам блочок. Секундочку. У меня есть вот такая китайская штучка. Смотрим. Которая показывает, что тут есть напряжение. Вот смотрите. Как вам показать? Так. Видите, 250 первый Выдает бачок. В чем же дело? Дело в том, что надо только подогнуть усики. Никаких не надо ни в мастерских нести телефон, ничего. Подъебаем усики. Аккуратненько не повредя резеточку подогнули закручиваем это на место Закрутили, вставляем бачок, один, чтобы вы не сомневались, второй, подключаем телефон, подключили, идет зарядка, дело в том, что всего лишь на всего надо было подогнуть лапки в резетки, если не верите, я сейчас второй бачок вставлю кабель во второй бачок. Тоже идет зарядка. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.